Всем привет, вы находитесь на канале Nordmine, канале посвященному Майнкрафту и сегодня мы с вами рассмотрим такую интересную тему как внутриигровые карты. После того как вы посмотрите это видео вы научитесь делать такие же большие настенные карты, какую вы наблюдаете в данный момент у меня в моем жилище. Для того чтобы создать любую карту нам сначала нужно создать пустую карту, но давайте обо всем по порядку. Для карты нам сначала требуется создать бумагу, но бумага создается из сахарного тростника, поэтому сахарный тростник он выглядит вот так, растет он как правило на берегах водоемов, то есть он всегда, у него соседняя клетка, всегда это вода, поэтому вы можете смело искать его на берегах. Соответственно, мы собираем несколько порций сахарного тростника для того, чтобы создать бумагу. Как вы можете догадаться по названию, сахарный тростник является не только источником бумаги, но и сахара. Но в настоящий момент нас интересует именно бумага. Для того, чтобы создать бумагу, активируем верстак и размещаем три порции сахарного тростника горизонтально в ряд вот в, в средней полосе. У нас получается 3 э, порции бумаги. Э, соответственно, мы делаем так еще раз. У нас получается уже 6 порций бумаги. Э, и теперь мы готовы к тому, чтобы создать, э, соответственно, пустую карту. Э, для того, чтобы создать пустую карту на верстаке, нам нужно 9 порций бумаги. Вот. Из девяти порций бумаги у нас получается одна пустая карта. Но на самом деле это не очень экономично, я предлагаю для этих целей использовать картографический стол. Картографический стол сам по себе он крафтится очень просто. Это соответственно 4 порции доски и две порции бумаги. Таким вот образом мы их размещаем и у нас получается картографический стол. Затем мы активируем этот сам картографический стол и он позволяет нам создать пустую карту всего лишь из одной порции бумаги. Вот, то есть у нас получается один к одному. И это очень выгодно, то есть мы допустим также из трех порций бумаги получаем три порции пустой карты. Как только у нас появляется пустая карта, мы можем создать, собственно говоря, эту карту. Для этого мы Первый раз должны ее активировать правой кнопкой мыши в той местности, которую мы хотим нанести на эту карту. Ну вот, например, я сейчас нахожусь рядом со своим жилищем и хочу сделать карту вот этого вот своего участка. Для этого я нажимаю правой кнопкой мыши и у меня появляется в инвентаре вот такая карта, где мы четко видим, что вот у нас там ближе к правому верхнем углу находится идеально ровный вот этот вот мой участок, на котором даже видно ограду. и также мы захватили немножко окружающей местности. Вот. Но для этого еще местность конечно нужно немного разведать, если мы ее еще не разведали и в итоге у нас получается вот такая вот карта. Также мы можем увеличить масштаб нашей карты, для этого мы на картографическом столе берем уже существующую карту и добавляем к ней один лист белой бумаги. Соответственно вот у каждой карты пишется ее уровень. Уровень 0.4 означает, что это самый маленький, самый подробный масштаб. А вот если мы добавим один лист белой бумаги, у нас уже получится уровень 1.4. Давайте посмотрим, что же у нас тут получается. То есть это... У нас уже карта, она помещает в себя большую территорию, но, соответственно, она становится менее детальной. И при этом нам эту э, новую территорию нам необходимо разведать, для того, чтобы она зафиксировалась на карте. Местность на карте фиксируется ровно такая, какая она была на момент... Э, того, когда у вас эта карта была в инвентаре то есть если вы например карту выложите из-за из своего инвентаря то у вас э, эта карта она может немножко потерять актуальность но потом если вы ее снова возьмете э, в руки то она у вас может э, актуализироваться вот. Также э, мы можем к любой карте добавить локатор Локатор это такая стрелка, которая ассоциирована с нашим персонажем И она позволяет легко э, ориентироваться в пространстве Для этого нам нужно создать компас э, Компас создается из э, красного камня, который мы помещаем в середину сетки крафта И по краям 4 железных слитка У нас получается компас Теперь активируем картографический стол, берем нашу карту и добавляем сюда компас. И таким образом, если мы снова взглянем на карту, то вот мы, вот эта вот такая большая стрелка, она показывает, собственно, направление нашего взгляда и расположение игрока на карте. Вот. И, в принципе, мы даже можем еще... Увеличить масштаб этой э, карты. Для этого мы э, на картографическом столе опять добавляем э, к существующей карте еще один лист бумаги: у нас становится уровень 2, дроп 4. Вот, как вы видите, что на карту, в принципе, помещается еще большая местность. Как вы видите, что мой участок он уже совсем не помещается на карту. Да, он уже слабо различим. И эту местность нам снова нужно разведывать. Вот. И также мы можем там еще добавлять, добавляя вот эти вот листы бумаги, мы еще как бы увеличиваем масштаб. То есть вот так вот у нас получается здесь еще меньше карта. Потом мы, соответственно, добавляем последний лист бумаги. У нас становится уровень 4 из 4. И как вы видите, что здесь уже мой участок на карте становится представленным совсем какой-то точкой. Вот. То есть, это на мой взгляд, это на самом деле не очень удобно, потому что карта она как, здесь теряет подробности. Это, видимо, какой-то вариант для э, того, если вам нужно сориентироваться на большом пространстве, именно где-то когда вы путешествуете. Вот. Но чтобы создать вот такую настенную карту, лучше всего использовать э, самый маленький, самый начальный масштаб. Э, вот. То есть мы создаем пустую карту еще раз, еще раз ее допустим активируем на какой-то местности э, вот. и соответственно ее можно уже размещать на стене. Но для того, чтобы ее разместить на стене, нам потребуется создать сначала рамку. Вот, рамка сама по себе, она крафтится из палок и кожи. Кожу вы можете добывать там с любых коров, лошадей, ослов и других парнокопытных животных, вот. и соответственно мы можем легко создать вот эту вот рамку. То есть это в середину мы сетки крафта мы помещаем кожу, а по краям, по периметру все заполняем палками. У нас получается рамка. Эта рамка она позволяет размещать любые предметы на стене. Вот. То есть берем в руки карту и а, кликаем правой кнопкой мыши на этой рамке. И вот у нас получается вот такая вот карта. Таким образом мы можем эти карты комбинировать на стене. Вот, допустим... Я вот сейчас удалил а, свой участок с карты и снова добавляю. Вот у нас таким образом, а, комбинируя несколько участков, у нас получается карта. Кстати, если вы скомбинируете а, таким образом карту 3 на 3 то вы получите достижение Map Room или картографическая комната. Вот. Таким образом, такая вот карта, размещенная на стене, она является достаточно подробной И на ней наглядно видны биомы, которые располагаются вокруг моего жилища То есть вот здесь вот мы видим, что здесь у нас пустошь Здесь у нас какая-то равнина Здесь у нас там горы какие-то, покрытые снегом Ну и здесь вот какой-то вот лес И если вот там идти дальше, там уже будет какое-то море вот. Кстати, для того, чтобы разместить вот эту вот карту в своем жилище, мне даже пришлось значительно его расширить, то есть создать целый такой двухэтажный зал, на котором я планирую потом размещать эту свою карту. Итак, надеюсь, что этот видеоурок был вам полезен, поэтому ставьте этому видео лайк, это очень важно, и чтобы не пропускать обновления, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание, до встречи и пока!